Ладно, смотрим вторую, короче, не знаю, Они что стремятся. за первая. Третий э, раз э, уже пытаюсь э, э, э. запустить. Я фильм смотрю. Да какой фильм? Сейчас Twitch подрублю. Ой, нет, нет, ну опять на полуголых телок в бассейне смотреть и деньги кидать? Нет, спасибо. Да подожди, ну там есть нормальные стримы. Я попробую еще раз. Я меня фиспект. Че это такое? Меня, меня открой, я, я. Суи Има гэбэ Блэл Что происходит? Я должен, наверное, очень жестко шарить, чтобы смеяться с этого Но по-моему, хуйня какая-то <свист> oh <свист> я, я... Я... Блять! Почему я, будучи русским человеком, должен шарить за каких-то американских стримеров, блядь? Ч ⁇ за приколы? Бен, нам стоит выключить Twitch и смотреть что-то другое? Yes. Подожди. Бен, мой друг гей? Нет. Вот видишь, он иногда врет. Включай дальше. Всем привет, ребят. Сегодня мы будем играть в Майнкрафт и может быть даже в Brawl Stars. Uh, Подписывайтесь, пожалуйста, на канал, мне это очень поможет. А мы поехали. Ивач школьник Он прям на тебя похож, когда ты канал только создал. Прям один в один. 10 рублей донат пришел. Что? Спасибо большое! <свят> Ладно, вот это неплохо было. Хватит <свят> меня догонять! Отстань от меня! Отстань от меня, дурак! Не убивай меня! дебил убил! Тараза такая! Отстань меня! <свят> я не поняла! Мы чем тут занимаемся? Я тебе сказала уроки делай! У меня стрим! Пожалуйста! Вопрос! Что он делает? Этот спидранер. Ну, типа, проходит игру на скорость. Mm -hmm. Подожди, он точно игру проходит? Спидран дот и 2. Блядь, да если вот мне сказали, что вторая лучше, но даже вторая, вот за две минуты я пока что. Ну, просто забавно то, что реакция на донат 10 рублей. Ну тут вот есть какой-то пик. Ты включай, ты включай. А, это, это реклама. Вы поймите, Фр... ваши детские травмы решают вам жизнь. Вот Ладно. это тебе точно понравится. Чувак разбирает психологию, там, ага. мотивацию, как ага. знакомиться с девушками, как строить ага. цели. Ну, Серьезный ага. контент, короче. Ну вот, отлично. Значит, его и будем смотреть. Спасибо за донат. Привет, Саша. У меня есть проблема, хочу и поделиться, и найти решение. Так. Мой парень не уделяет мне никакого внимания. С утра до ночи гуляет со своими друзьями, приходит домой и садится за Майнкрафт секс у нас раз в месяц такое ощущение что он трахается со своими друзьями mm -hmm. иногда бьет меня и изменяет но к этому я уже привык mm -hmm. подскажи пожалуйста что мне делать ты пойми он пи перешел все границы его детские травмы mm -hmm. проецируются на тебя он эгоист он ничтожество такая девушка как ты просто ну не а еще он негодяй не да все что тебе нужно сейчас сделать вот в эту секунду в эту минуту это собрать волю в кулак Подойти к нему и бросить его. Все. Вот знаешь, как вот мусор. Не, а, а в чем юмор? Он просто. Пародия на Twitch 2. Он просто повторяет за стримерами и все. Я, я. Окей, а кто тогда в самом начале был? Можете мне пояснить? Вот этот вот с, с дредами какой-то американец, который в самом начале это кто? Я думал, тут юмор в чем-то заключается. Типа не просто пародия, а типа как-то высмеивание какое-то. От вот так вот и все. Какой СПИД, блять? По вашему СПИД это смешно? Спид. В апреле 1984 года министр здравоохранения США заявила об открытии американскими учеными под руководством Роберта Гало вируса иммунодефицита человека. Пиздец, я вахую, а дрейды откуда выросли? На этом отношения ваши окончены. Саш, нам нужно расстаться. В смысле? За это чего? Ничего, все у нас больше нет. Мне тут один психолог посоветовал, что делать в моей ситуации, поэтому. проебал. Первый чел. Пародия на него. Вставил мой любимый отрезок с ним, могу кинуть как музыку, если надо. А! А! Я понял, я понял. Осознал жестко. Ну, я его видел где-то. Я от него какой-то клип видел. Угу. Угу, угу. Я, я почему-то. Мне кажется, что он забаненный нахуй. <поэтому>, Поэтому его нельзя смотреть. Подожди, ну это идиот, этот психолог. Давай лучше обсудим детские травмы вместе. Чикса с сюрпризом. Всем привет, мальчики, и девочки. Привет, красотка. Блять, недоработка. Почему она говорит на русском, а чат у нее весь на английском? Стрим. Ох, ну мое любимое началось. Вот так растягиваемся. В ага. Башки. Ох. Угу, угу. Почему чат на английском, а она русская типа? Ну какая? Не вообще, вообще без шуток типа, блять, ну. Это же мужик, да? Это точно мужик? Вот так растягивайся. Это, это мужик? Да всем бы такого мужика. Ох. Угу. Угу. Расслабь. Угу. Ну, какая соска. Реально. Так, стоп. Член не палится? Ебать. Костик, о, это Ростик, это дотер, всех дотеров я знаю, каждого дотера, блять, я знаю, поэтому тут я знаю, кто. Ч случилось? А чего случилось? Это угарный чел, у него именно взрывной контент. Реально. Плохой. Сейчас зару петарду, если зарется, то не идем в Доту, если не взорвет, то идем. Ч случилось? Чего случилось? Пацаны, чё случилось? Чё случилось? Ну, кстати, без шуток, он взрывал э, петарду, блядь, прямо у себя за компьютерным столом, нахуй. Он обливал себе руки, нахуй, керосином и поджигал их, типа он, блядь, косплейт Эмбера. Эмбер спириты из доты. Николай. Так. Сейчас будет немного рекламы. Это прекрасный файлообменник и браузер Бразилия Феникокс. Бразилия Феникокс — это отличный браузер. Можно еще файлами обмениваться там. Ну, вы поняли. Сейчас модеры проспамят ссылку в чат. Там хоть через Darknet, но это нормально, не обращайте внимания. Вот, Бразилия Феникокс. Хороший браузер. Что? Да Всё что это происходит? отсылка? Не, понимаешь, что типа на рекламу той хуйни, но... Именно что значит Бразилия Феникокс? типа бразильский э, фи, фени а кокс это нотик же да а фени это что для тяжело можно транскрипцию можно пояснить в Бразилии делают типа а фени кокс это ну это понятно а фени это что А, ну ты чё давай говори там всем привет с вами бабушка София как мы репетировали там... а, -а, а да точно всем привет ну блять, этот ролик мог быть гораздо лучше, если бы не было английского чата, но ну, ебаный рот. Это ж прям конкретный такой киноляп. Я не могу не обращать на это внимание. С вами бабушка Софья. И сегодня мы будем играть Five Nights at Freddy's Five Nights at Freddy's. Кстати, присылайте мне свои салаты. Сала, может последний блок возьмем Нет. Нок, а чё тут делать-то? <смех> Баб, ты проиграла? Баб, ты чё? Баб, ну, запускай. А ров. что такое что с фокусом? <смех> Сейчас, одну секунду. Стоп, что? Я Нет, а что такое GTRP? Типа игра такая, ну. Все, переключай, ребят. То, что произошло, это ужасно. Это отсылка на какого стримера, блядь? Хотите сказать, что существует в мире какой-то стример, который стримился со своей бабкой, и бабка умерла во время стрима? Если это пародия на стримеров, то на кого это пародия? Это горе, мне очень больно. И вы можете в последний раз помочь мне и моей бабушке. Бабушка Софья. Так она живая. Ссылка на донат, если что, в чате. Будешь? Бабушка, уходи, бабушка. <клакс> это, это чудо! Вы совершили своими донатами чудо! Спасибо вам большое! А Мазиловик... -ма не, все, пиздец! Вот это вы точно никогда не отгадаете! Все, даю вам минуту! Вот, блядь, никто не угадает вот это! <случае> да, блядь! Нет, все, вот это вы точно никогда не отгадаете! Все, вот, блядь, буду! Я не... Вот, никто не отгадает вот это! Сейчас! Почему здесь он сделал нормальный чат? <ком> <cette> <quer> Ты, <чат>? Тиблан! Чё нахуй? Нормально. Страшно очень. Так, чуваки, всем здорово. Сегодня будем играть человека паука Вот прикупил себе костюм. ЧВК-паука? Это что, новая организация? ЧВК-паук? все как вы любите. Обязательно будет. О! Вот это тебе точно понравится. Кто это? Короче, это косплеер. Он угу. будет играть в игру в образе героя из этой игры. Угу. Угу. Слушай, <свист> креативно. <свист> а что с <-то> размером? Я <свист> <Не>, ну костюм. Я полный каммоду, согласитесь, чат. Я просто его в секс-шопе брал. Не знаю. Ладно, сейчас переоденусь, вернусь. Гаечка тысячи зрителей АФК. Не знаю. Какая-то гаечка. Правильно. Dance Наташа. Вот этот мужик талантливый очень. Он мне нравится. Так. А это что тут у нас? Девчонка играет в Just Dance, что-то танцует. Я за. Блять, существует же джаз Dance! Вы когда последний раз играли в джаз Dance? Вы когда-нибудь вообще играли в джаз Dance? Я когда в тишине жил, я играл в джаз Dance. Я подключал компьютеру компьютер к телеку в зале и раз с друзьями в джаз-данс. Было весело, я калорий много сжигал, я потел хорошо. Мне нравилось играть джаз дэнс джаз Дэнс прикольная игра. Напоминаю, существует джаз дэнс и можно в нее поиграть. Ты же понимаешь, что суть стрима точно не в танцах. О, 200 рублей танцую по два трек. Последний раз до начну, клянусь. Спасибо тебе большое за донат. Да, давай станцуем по твоей песне. <смех> <смех> это пиздец. Страшно. Здорово, чат. Всем привет. Кто это? Это кто? Ну это фултилд. Ну это фултилд. Все, короче, я удаляю КС. Да не реклама, это успокойтесь, это не реклама. Алис, включи музыку для дальней дороги дальнобойщик. Включаю. От побегут мурашки, хромашки, руки, обнимашки. То есть, какой-то мужик ведет фуру и за этим наблюдает 10 тысяч человек. Да. Из моего деда ебать какой стример бы вышел. И много тут таких дальнобойщиков. Мужик. Ну куда ты ешь? <смех> Есть предложение. Может, лучше тикток глянем. Да я мне не особо шарю, ну давай. Нет, тикток это уже не интересно. Тикток это для этих там замерочков маленьких, ну малолетних. Что? С Новым Годом вас! Привет. В ролик не вошло очень много. Понял. Ну, видос интересный, наверное. Много чего узнали, нового. вот, например, то, что спид, это не смешно. Вот, то, что tum